Так, Лера, не хрюкай. Я уже стал сильнее! Похуду! А я интересно, сяну. Ну-ка! Сейчас стой, растяжечка! Стой, стой! Рассказывай, что ты там сидишь что-то за компьютером? Что ты там сидишь? Информатика. Ты уроки какие-то делаешь? Уже сделала. А? Погоди. Не, серьезно. Да, серьезно. А, Шо? школу деньги надо сдавать. Сколько? Фонды. Ну, так сколько? 60. Долларов? Конечно. Ты лучше расскажи, почему ты отказалась ехать в Диснейленд и в Европу. Из-за вот этой. Почему? У нее весомые причины. Не, ну ты же объясняла. По каким причинам? Объясни. Нет, а, кстати, у нас перенесли танец, так что выступаем мы все вместе, вчетвером. Да? Да. Но у меня другие причины. Ну так ты расскажи, чего ты не едешь? Почему ты не едешь? Я не скажу, не знает, почему. Ну, чего ты не хочешь? Тайна. Да. Ребята, тупо отказалась вообще от поездки в Европу. Поехать в Диснейленд. Вообще не хочет ехать. Но она что ты выбрала вместо поездки? День рождения. Она, короче, выбрала днюху, хочет отпраздновать свой день рождения якобы, а и, якобы и не ты захотела ты ехать. Ну так тебе предлагали. Тебе будет подарок на день рождения, ты едешь... В якобы, прям Она, ребята, отказалась. Она по языку, что так я что я тут не придела, говорю mm -hmm. сразу. Так, а что ты, что ты, ты не хочешь? Я не скажу. А что? Секрет. Что, какой-то там хлопец есть или что? А это тут причем. А что это? Причем к Европе. Да, когда. Логически Интересно. подумать. А, пожимай, это марка сделать. Мы тут даже диктант писали. А да и косички а, да. делаешь, да? Что это будут за косички? Как они будут называться? Ну, это вообще выводная коса. Не, ну как они как их можно назвать? Колосок французская Или нет? Это не колосок? Это французская коса. Это французская коса. Кстати, если бы ты поехала во Францию в Париж, бы как раз французской косой бы. Шох. Только это две. Ай, ай, яй ай, А ты уроки все сделала? Почти. Лиза, ты сделала уроки? Да. А когда ты успела? Ай, ай, ай. Я на выходных еще сделаю. Нифига себе. Кроме информатики. А ты с каких ты делаешь уроки? Дочити. Вечера? Так что я еще быстро делаю. А во сколько ты ложишься спать? как. В одиннадцать, двенадцать. Да, да, да. А что ты отвечаешь за лежишь? Потому что я все знаю. Что я ты знаешь? Переписала. Ты можешь ним это помолчать, когда я спрашиваю? Я могу переписки показать. Зачем мне переписки нельзя чужие читать? А, подожди, я удалилась. Угу. Так ты на компьютере уже все сделала? То есть тебе он уже не нужен. Так выключай его. Семью? Что ты кашешь как собачка? Мифец, кружит вроде бы как этот маленький этот как вот чешуйки перья, да. И, и смеется и хрюкает. Зато породистая. А какая у меня интересная порода? Я не знаю, видео бейби. Ты породистая. Ты ж сказала, Лера, это диагноз. Понятное дело. Да. Лиза тоже кстати. Да. Да, Лиза, это сложный диагноз. А, ничего себе. Что сделать? Я уже переодетую. А что ж ты переоделась? Они... Ты, ты забег будешь делать сейчас? Понятно. Ну, дело. пошли Ставь, Сейчас? По, по, Давайте по, по с... это, по комнате по коридору побегаем. Ну Друг за другом. Ой, приложение. За камером. Сейчас мы возьмем да. приложение. Приложение у нас И что в этом приложении? Лизинка. Руки пресса? Тут по... разные вообще. Я, просто, себе. я в этой из-за того, что тут как бы все сразу, короче, идет. Ребята, проба, короче, по давай. тренировке именно вот физических Серьез. упражнений. Сука, короче, давай. Там а, голова, а, тут а, ноги. Я ну и кто? Там Первый. голова, тут ноги. Где голова? А, это. Понял, где? Я меня в тапочках да. да, а, нагреваш. Ничего Шор. себе. А. И что это будет? Делаем ну, и, э, руки. Ноги. Так ноги Ээ, или руки? Руки <свяк> ровно, да? Да. Давайте. Эй, И что это? Что это за вообще? <свяк> Я бы сказал, но не хочу. <свяк> Давай с <свяк> <надо свяк> другой стороны снимать. Да, пожалуйста. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 60, 65, 46, 47, 48, 49, 50, уже 50, уже 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 так, Лера, не хрюкай. Все, кто хрюкает, сейчас закрываем в этом. Хрюкай. А ты до конца можешь? 66. 67. 68. 117 раз каждый. 117 раз. Ну. Подожди. 3. 4. 5. 6. Да вы как-то рассинхронно делаете вместе. И 7. 8. 8, 9. 10. десять, одиннадцать, двадцать один. 90, правильно? Все 60. Они больше не могут выдержать. Цель поставлена 90, но не смогли сделать. Не, а там можно уменьшать. Там есть, допустим. слабочки, да, по любому слабочки. О, а давай не будет стоять. Я? Да свободно. Да, ну и просто я сейчас не хочу. Талия. И так в каждую сторону. Короче, всего сто раз. Ого. В ту вы представляете? -а -а -а! Давай, это, это быстро 120 Давай Давай. Раз, два, три, три четыре, четыре, пять, пять шесть, Ай! семь Сука, в... раз. Ой, Ого, 20, я уже 80 40, сделал 42. Я уже стал сильнее Походу вообще Смотрите, какой я уже сильный стал 50, 51 Мара, ну, хватит, 52, да 53, до 60 Пятьдесят пятьдесят все. Все? Ух, ребята. Сделал каждый раз. А, вот это. это... Так. А как? Жопу назад, до Пяток достаем. До пяток, хорошо. Да. Вот так? Да. Сколько минут уже сделаем. Тринадцать. Двадцать восемь, двадцать девять, Вот это так. Молодцы. Еще 200 как раз. Пятьдесят. Все. Все? Да. А -а -а. Я бы это Так я точно не сделаю. Это как? Нет, ребята. Я насколько не выглянусь? На другую ногу. На другую ногу. Хорошо. Ну, нормально. А теперь вот так вот делай. Да я не могу так делать. Я сейчас уеду. Ладно. Да я А, да, Это фигня! Ага, Жень, Виктор! Это фигня! Все, я уже сел на шпагат. Опять у нас шпагат, короче. А вы не... шпагат. Убе... Давай выберем. Да, она мешает. Стой. О, садимся. На направо. Давай. Тихо. Ого, да вы опе как на. А я интересно сяду. Ну-ка. Сейчас, стой, растяжечка. Стой, стой. Эй, да не дави! <свят> да не, я не сяжу. Ну, <свят> я не сяжу. <свят> Ребята, это очень тяжело. Кто садится на шпагат, пишите комментарии, мы обязательно полайкаем вас. Планку делаем? Да. Это Планка это святое. Планка? Да. да. Типа, съехала ехала, Да. А? Нет, это еще... 30 секунд. А, 30? 30. 30. Капец, я думал, 2 минуты. Типа стоять? Угу. Да, вот так. Ладно, я с вами. Поехали. Надо было я не могу закрыть. Да, Надо было какую-то книжку за это Сколько стоим? Час 15. Час 15? Секунд уже 15. 20 секунд. Я так думаю, можно минут 40, да так поставить? А потом после. Нет, а теперь растяжка на кобру сделать. Сейчас. Да, все руки Какую кобру? Ну, растяжка называется, копры. Вот так? Подожди. Как это вы так делаете? Под тебя, рукой. Под себя? Да. Вот так. Что-то пошло не так. Что-то не так. слушай, Поясница болит. тут. Нормально. Все. Это все упражнения? Да. Может, мое какое-то сделаю. Давай. Ребята, очень крутые занятия. Видите, они меня учат, как все-таки надо физкультуру делать в 8 часов вечера.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 Вот это мы ребята позанимались, я вам скажу. Что ты там дальше? Фу, как бы.